Друзья, итак, привет, едем мы с вами, ой, турбулентность, видно меня? Да, видно, вроде видно, а, так, куда мы сегодня с вами едем, Забыла, уже куда мы едем, замечательная погода, рулится шикарно, итак, едем мы сегодня с вами на авторинах в зеленый угол, и пока мы с вами едем на авторинах в зеленый угол, не забываем. Автомобили сваренные. Один сваренный из листы автомобилей Мы вам покажем то, что это не так. Покажем настоящие... Ой, турбулентность это. Покажем настоящие аукционные автомобили у честных продавцов с настоящими аукционными листами. Поэтому едем шикарно продолжаем ехать, замечательно рулим Подъезжаем на авторынок. Друзья, приехали на авторынок, приехали на авторынок. Будем искать хорошие автомобили уже нашли ну как бы сразу да там никого не призываем там в плане то что все хорошие автомобили есть хорошие есть плохие есть большими пробегами есть есть эрки значит данный автомобиль это Honda Grace не гибрид автомобиль 2016 года выпуска стоимостью 780 тысяч рублей сейчас посмотрим по внешнему виду по комплектации сразу хочу показать аукционик да то есть мы мне показываем машины там четыре с половиной балла 4 балла автомобиль 3 балла cc пробег 48 000. Вот номер Кузова, вот номер Кузова а, на шилдеке. Автомобиль еще бесплатно бьется. Заходите, проверяйте, смотрите. Аукцион полностью соответствует. Что указано в этом переводе, мы не переводили, не смотрели. Комплектация LX. А, у него идет не робот, не робот, а идет автомат. Господи, не автомат, а вариатор. Итак, внешний автомобиль довольно-таки свежий. Как-то вы знаете, не прижились они немного комплектация фары разделены на три части туманочки сюда не знаю можно впихнуть какие-нибудь ходовые огни Коточка вот есть на бампере вот косточка автомобиль со стороны смотрится прям шикарно модное хорошее литье колодочки видите как покрасили здесь может японец покрасил резина еще идет с такими с пупырышками хорошая летняя резина то есть на автомобиль смотришь не вмяти не царапин ну особо не наблюдается если конечно сейчас присматриваться что-нибудь и найдем вот вижу на дверке есть небольшая мятин вот только что видел уже потерял где же она где же она? где-то вот в этом районе но ну, она да вот она но она вытягивается у нас бесконтактно идут хромированные ручки кстати идут повторители бесключевой доступ в автомобиль плавник ветровиков на автомобиле нету задняя часть автомобиля тоже явных таких дефектов здесь не наблюдается давайте посмотрим по состоянию по низу автомобиль ну автомобиль передний привод стойки какие-то видимо усиленные стоят тазик целый швы заводские вот претензий здесь в принципе тоже тоже нет почему три балла но ну, опять же многое зависит от э, строгости аукционов подкапотное пространство Сиденье чехлы классе дорогие японские чехлы а то там начинается ее там все ржавые гнилые топляки да и топляки топляки тоже есть вот, посмотрите состояние подкапотного пространства. Ну а как бы здесь другого-то быть не может, пробегов 46 тысяч в автомобиле. Двигатель работает как часики. Ладно, закрываем. Ну и для тех, кто боится, кто боится роботов, пожалуйста, установлен автомат. Ой, автомат, вариатор. А, Итак, значит, смотрите торпеда. Интересно, накладочка здесь лежит, чтобы она не выцветала. Там еще что-то лежит дверная карта тоже состояние не новая не идеальная но достойная пробег все-таки 46 тысяч на автомобиле полноценный такой клевый клевый седан сзади тоже какие-то модные модные коврики что у нас тут еще есть подлокотник есть с подстаканниками дуйки есть обдув на задних пассажирах сидеть место много шикарно офигенно просто. Подъемники работают, работает. Багажное отделение в автомобиле Газет какая-то, ну хотел сказать японская, нет, это уже, <laughs> это уже наша российская запаска, полноценная запаска, донкрат, все есть. Японец молодец, то есть подложил какую то и тот, ну запаска получается она самодельная. Видите, японец сделал такие крепления, кому-то бонусом будет. Давайте поинтереснее, чтобы было. Внутри. Переднее сиденье, двигается, вперед, назад, лифт сиденья. Ручка открыл Кстати, крышка бага... багажника открывается из салона. да вот так. Раз. Ну и оттуда тоже с кнопки можно открыть. Багажное отделение. Подъемники, все электро. Все работает, центральный замок. Экорежим. Руль даже, посмотрите, кожаный идет. Камера заднего вида, проверка работает. Работает. Камеру здесь, так понимаю, ставили. Климат-контроль. Печка включается. Кондиционер щелкнул. Тоже все работает. Два подстаканника. Ручник, дворники. Дворники работают. Подсветка. Зеркало без подсветки. Все, абсолютно все автомобили автомобиле работает. 11 градусов на улице. Пробег 48 тысяч. Как мы ему показывали. Здесь у нас идет прикуриватель. Ну, более подробно там уже дром открывайте. Смотрите мониторьте по комплектация мы вам показываем то что они они действительно есть хорошие автомобили вот цена цена адекватная за данный автомобиль так шестнадцатый год бензин автомат передний привод 780 тысяч рублей Смотрите, следующий автомобиль, то есть вот а, второй автомобиль на одной стоянке, вон он стоит этот Грейс, то есть буквально буквально через один автомобиль. Итак, это Рактис, тоже хорошая комплектация, фары линзы 16 год, 1.3 и 3 джи салон, климат, 667 тысяч рублей, а, дворник один, да есть пару сколов на бамперах, от этого как бы никуда не деться, по низу, смотрите состояние, потеков ничего, поддон целый, не загнутый, ручки не помятые. Вопросов здесь нету. Автомобили, автомобили, напоминаю, полностью мы не проверяли. Просто показываем вам то, что они есть: то что реально аукционные листы бьются. Зимняя резина, без литья. Также повторите: лобовое стекло родное. бесключевой доступ тоже есть на автомобиле. Аукционный лист только что я сам лично пробил по статистике. Все совпадает. три с 3,5 балла, 76 тысяч пробег. Номер кузова, пожалуйста, вот он. Где он еще? Вот, вот здесь. Ставьте на паузу, пишите, кому интересно, кому надо. Дверная карта, песчалка, бардачок, какие-то провода там. Ну, это скорее всего аукс. Тоже вариатор. двигателя хорошие, надежные стоят на этих автомобилях. Ну рак такой. Хэтчбек, хэтчбек идет. А то замучили писать в комментариях, там нету, нету, битье одно, битье, топляки и так далее. Ну, как бы по багажному отделению, да, здесь есть вопросы. Царапины, царапины. Никуда от этого не деться. По низу автомобиль. Торцевая планочка целая. Все целенькое. Так, в глаз сюда попало. Тоже внешний вид внешний вид все отлично здесь вопросов у нас нет а дальше дальше идем с вами друзья Подписывайтесь на канал, поддерживайте нас. Итак, пробег 76 509 километров. Вариатор. Раз, два, три, четыре. Четыре подстаканника, столик, прикуриватель. Вот видите, сразу я вам минусы тоже показываю. Заглушки нету, заглушки отсутствуют. Кто-то какой-то вот нехороший дядька или тетка взяли поломает. Руль идет тоже кожаный. Гудок работает. Гудок работает. Камера заднего вида есть. Автомат не пинается. Печка включается все переключается все работает климат-контроль даже двойной получается идет кондиционер кондиционер щелкает музыка музыка тоже работает. 76 509 километров так музыка музыка где то потише сделать а музыка кнопка старт корректор фар зеркала давайте проверим работает работает они наверное еще ухта они еще даже и регулируются дворники вот смотрите как смешно дворник работает можно побыстрее можно поменьше ухты даже еще дует получается у нас давайте посмотрим подкапотное пространство зеркала мы сейчас с вами разложим а таким образом в принципе все автомобиль автомобиль можно глушить глушить можно автомобиль Так, так, так, ну, ребят, здесь тоже вопросов нету. Кстати, двигателя вот эти, это новая модель пошла двигателей. Тоже, смотрите, блестит все просто. 667 тысяч рублей. Аукционный автомобиль. Следующий, следующий автомобиль возьмем уже полноценный гибрид. Это Аква 15 год гибрид. S. комплектация тоже друзья с родным аукционным листом тоже бесключевой доступ кстати вот эти все автомобили все автомобили это новые привозы новые завозы тоже только что аукционный лист пробили посмотрели все соответствует пробег 107 617 километров 44 балла автомобиль номер кузова видели также номер кузова дублируем Аква, Аква, они идут только гибриды. то есть нету то что просто идет бензиновый двигатель нет таких автомобилей 4 воды только гибрид Гибриды, рестайлинг. Полноценные гибриды. Потому что вот недавно кто-то говорит: Вы говорите, полноценный, неполноценный гибрид. А кто там говорит, друг увидел какую-то шушлайку, говорит, это гибрид. Я ему говорю, нет, это не гибрид, это не полноценный гибрид. То есть, что такое полноценный? Ну, полноценный гибрид да, это такое. Как вам сказать? Свое уже выражение. Сами мы его придумали. Грубо говоря, когда поршневая группа автомобиля не работает. Автомобиль едет на батарее, на электротяге, по салончику тоже. Смотрите, как все чисто, аккуратно, запах такой приятный. Ну единственное потолок, да, вот потолок продавец почему-то не почистил. Минус-минус небольшой по потолку. Надо чистить. Чистить, чистить, еще раз чистить. Зато салон. Смотрите, какая чистота. Пол мультируль. Руль обычный, пластмассовые, режимы, ручник. Бардачок, документик, ниша какая-то. Кнопка старт даже есть. Заводится. Заводится. Аутсайт 10. Хотел сказать минус 10. 107-630. Смотрите. Автомобиль был куплен в Японии с пробегом 107-617. Да? А здесь 630. То есть проехал всего. Сколько получается вот так? Что у нас с математикой? Господи, 13 километров. По российским дорогам. Камера заднего вида отсутствует но поверьте это не беда там полторы тысячи рублей она а у вас будем стоять печка включается работает мультируль а чё у нас мультируль не работает сейчас будем разбираться не знаю мультируль почему-то не работает а дисплей работает и здесь не работает ну не знаю говорю как есть что нашел то сказал вот дальше дальше что вам показать стеклоподъемники работают? стеклоподъемники работают ладно глушим автомобиль Итак, это аукцион кстати можно наверное в переводе перевести посмотреть может там это может там это и указано это было это у нас была Аква 15 года полтора литра стоимостью 639 тысяч Следующий автомобиль тоже популярный, такой постоянно их спрашивают, постоянно их берут. Он еще и 4 ВД. 16-й год, 687 тысяч, 4 ВД. Он еще идет и гибрид. Ну, цена вообще получается подарок. Цена. Аукционный лист. Аукционный лист. Так, аукционного листа здесь нету. Здесь нету. Но я его открыл. Я его открыл. А, так, ладно, сейчас его покажу вам его так дверная карта давайте сразу разошли уже в салончик по салончику да в принципе все нормально коврики перевернули сиденье не затерто не помято открывается он бесплатно смотрите номер кузова записывайте открываете кому нужен? представляете гибрид 4 в.д. 687 тысяч рублей но вот здесь да вот здесь есть нюансы тут ну что-то грязь что-то не грязь не знаю что то надо оттирать тереть здесь ребят смотреть он без литья на штамповках, на летней резине, на какой-то непонятной, если честно, по внешнему виду, по внешнему виду, да. Ну давайте вот сейчас левую сторону посмотрим, как я так быстро прошел, вам не показал. Ну таких тоже видимых видимых повреждений я не вижу здесь. Есть какая-то вот а, царапина, она полируется, порог, смотрите, идет целый, не загнутый. Вот снизу нашел еще царапина раз, царапина 2. А, целая повторители бесключевой доступ лобовое родное даже есть подогрев лобового стекла подогрев лобового стекла оптика целая туманок здесь нет капот а, скол скол скол скол скол маленькие сколы по капоту идут по правой стороне по правой стороне ну-ка поближе подойдем посмотрим царапина а, вот здесь такие вот козочки небольшие порог тоже идет целый на автомобиле Тут все целая, стопори, задняя оптика. Все, ребята, идет целая. Ой, ну туда лучше не залазить. Не смотреть. А по аукционному листу показано вот здесь W. Но. Но, но, но, но, но. Смотрите. Включаем толщины мер. Смотрим, значит. Крыло. 45 микрон. 47. 48. Дверь. 49. 48. Вот здесь должна быть покраска. Не знаю, что это или понятся ошибся Но вообще, как бы, вообще нужно смотреть еще и на глаз. Ну вот здесь, видите, такое небольшое. Как бы завышение идет 69,70. Да, возможно, оно. Возможно, оно крашено. Но никакой шпакли. Да, да, да. Крыло, ребят, все-таки крашено. Вот сейчас. Видите, не углублялся сильно. Но вижу, вижу то, что есть покраска. Поэтому. В Японии никто не ошибся. Так, толщиномер положили. По салончику с, этого, с этой стороны. Смотрите, судите, да, есть косяки, есть нюансы. Есть. Есть, есть, есть, есть, есть, есть. Подогревы, подогревы, корректоры фар. Какой-то глонасс не глонасс японская фигня какая-то Яйцо тут даже кто-то оставил сегодня. Сегодня же Паска, еще раз всех с праздником. А, мультимедиа нету но дальше все обычно все по стандарту мне интересно посмотреть что у него сзади и под капотом это шпит это шпит еще и 4 ВД. давайте заглянем ну как бы как бы есть немного но не глобал О, глобала такого нет Ну и подкапотное пространство вот это их не болячки прям болячка болячка болячка Хондовская. так в принципе для 4 воды неплохо Итак, так шестнадцатый год 687 тысяч гибрид 4 воды ну и просто просто давайте посмотрим посмотрим немного цен mitsubishi pajero mini 8 год цена у нас не указана. а сколько он стоит 300, 370 тысяч рублей а еще одна аква серого цвета антенка габаритная полтора литра 628 тысяч рублей а, не свой nissan toyota wish цена не указана nissan ds максимальная комплектация есть все рестайлинг 2016 -го года пошел 385 тысяч рублей а, honda honda господи как она называется honda hrv Напоминаю, чем это везель, да, хотя это и есть, в принципе, везель. 2017 года выпуска 1.8. Вот чем она отличается от везелей, то что мотор идет 1.8. 1 миллион 30 тысяч рублей. Дальше стоит что это такое стоит mazda у нас стоит 16 год 980 тысяч 2 литра бензин еще один пробокс 15 год передний привод 525 тысяч рублей а, nissan ноут дик с 2016 год 527 тысяч рублей nissan жук, 15 год urban комплектация 800 815 тысяч рублей ну машинки показали, показали, то что они действительно есть. Сейчас еще покажем один замечательный автомобиль. У нас идет сейчас автоподбор, поиск автомобиля. Ну вкратце, да. Сумма 900 тысяч, 900 тысяч нужна. Альфа, хорошая, с нормальным адекватным пробегом. Нет такого, то что, знаете, там заказчик хочет. Я хочу пробег там 30-40 тысяч километров. Нет такого нету. Ищем нормально адекватный пробег. Пробег у данного автомобиля 100, по-моему, 100. Короче говоря, до 100 не помню вот только что смотрел забыл до 110 тысяч пробег автомобиль абсолютно целый он 4 балла хорошая комплектация фары линзы омыватели есть в принципе все что нужно да все что нужно было для заказчика. ладно по критериям целый не битый не крашеный из косяков царапина здесь летняя резина хорошая летняя резина бампер несколько сколов небольшая вмятина которая выдавливается бесконтактно автомобиль полностью проверен кстати он не ржавый полностью проверен и он будет рекомендован к покупке стоит автомобиль 800 879 да она стоит 887 тысяч рублей Остаточная емкость по батарее 83%. Это это хороший показатель, очень хороший показатель. По салончику тоже, в принципе, все чистенько, аккуратненько. Есть пару нюансов по водительскому сиденью, но это это все мелочи. Так, по капоте, капоте мне надернуть. ключевой доступ, кстати, тоже есть. Смотрите, состояние подкапотного пространства. Все блестит. По работе двигателя нареканий нету достаточная емкость прям на уровне ребят вот так что не надо говорить что нет хороших автомобилей также ребят забрали еще сегодня один замечательный автомобиль honda stream 2010 года выпуска как видите он на номерах он пробежный поэтому пробежные автомобили тоже осматриваются. пробежные автомобили тоже есть хорошие хорош он не идеальный а по россии накатал он 30 по моему тысяч километров неплохая комплектация на литье на зимней резине да у него есть коцкий автомобиль черный на черном цвете видно все коцки то есть посмотрели сказали подписчик все я беру все нюансы знают ну и плюс у него пару нюансов по слону. но но цена у этого автомобиля дешевая 640 тысяч рублей он стоит новый владелец уже приведет салон в порядок он а, напрочь неуделанный, уделанный. можно им заняться можно все это привести по большей части просто здесь нужна такая химчисточка рст комплектация багажное отделение это минимум кто не знает три ряда сидений двигатель и 18 на данном автомобиле руль кожаный камера заднего вида климат-контроль все как полагается пробег 138 тысяч автомобиль он привозился под заказ японии у него один единственный хозяин один единственный собственник установлена хорошая неплохая сигнализация gsm пандора в общем все как есть камеры заднего вида есть по подвесочке нареканий здесь никаких нету болячка их рулевая рейка она отремонтирована первым собственником первым владельцем по ощущениям, по ощущениям. Но опять же, смотря с чем сравнивать данный автомобиль, я его почему-то всегда сравниваю с Toyota Wish. Так вот, Vis мне нравится. Нравится мне намного больше. По месту. места вала, места много. Кстати, комплектация идет с кожаными вставками. Два подстаканника. Бардачок вот такого плана. Здесь ниша, прикуриватель, видеовыход. Под стол, вот видите, вот тоже. Не убрали, не убрались. До конца автомобиля. Мультируль. Мультируль работает. Такое неплохое звучание магнитола. Магнитола, кстати, установлена родная. А, ну, как бы Как бы едет автомобиль, едет. Ну как неплохо едет. Короче говоря, короче говоря ему хватает.